Приветствую вас, скорпиончики! Поздравляю вас с новым астрологическим годом, который успешно начался 21 числа и как раз точно совпал с Венерой, которая также вошла в знак Зодиака Овна и будет находиться в соединении с Солнцем. Практически весь период до 14 числа будет идти по знаку Овна. Для вас Овен ⁇ это символически 8 нет, 6-й дом, извините, работы, работа здоровья. И можно говорить смело о том, что активизируются все ваши... Процессы, связанные с работой, захочется что-то делать новенькое, обновить свою рабочую сферу, может быть поменять даже работу, уделить внимание своему здоровью и вы будете в этом достаточно успешны. Учитывая, что Овен, управитель Овна Марс является также и вашим соуправителем, то... Это, конечно, ваше время, когда вы будете достаточно активны, и эта активность будет вам здорово помогать. Что еще можно сказать? Что во взаимоотношениях в этот период могут наблюдаться излишняя резкость, желание поступать по-своему, завоевывать свои границы, завоевывать другого человека, несмотря на его желания, страстность, порывистость. Ну и, в общем-то, это ну, несколько даже и для вас типичное поведение, это для вас абсолютно нормально. Страстность, горячность, это все к вам относится, поэтому эти энергии, у нас они будут вам очень близки. Так, отношения обычно яркие, запоминающиеся, но могут быть ненадолго. Деньги, импульсивные траты, избегайте их. Постарайтесь все-таки деньги держать под контролем. Я думаю, что многие из вас могли уже здорово поиздержаться прошедший месяц ну и неизвестно как там сложится пока вы заработаете в этом что вы получите это уже будет в следующем периоде уже во второй половине апреля что касается самого себе по себе этого соединения оно конечно же принесет много интересных знакомств неожиданных принесет какие-то неожиданные повороты во взаимоотношениях и партнеры в это время могут, знаете, несмотря на такую страстность и порывистость в отношениях, могут все-таки возле вас задержаться. Но для вас будут наиболее активные сферы, это дом, дом, семья, род, недвижимость, любовь, здоровье, работа, партнерство, как в сфере работы, так и в любых сферах. И дом, связанный с с опасными ситуациями, чужими деньгами и дом секса. Вот это вот будут для вас наиболее активные сферы в этот период с 21 марта по 13 апреля включительно. Давайте обратим внимание на что, что, что вам делать. 28 марта будет полнолуние, как оно на вас проиграется. В общем-то, да, входите вы в этот период можно сказать, на коне. Очень много зеленых аспектов, достаточно все спокойно. Единственный здесь момент, это... Так, раз, два, три, четыре. Семья. Вот напряженный квадрат между Ураном и Сатурном работает в вашей семье. Какие-то неожиданные ситуации могут происходить с вашими домочадцами либо в том месте, где вы проживаете и особенно особенно для рожденных в период с 26, 27 октября по 6 ноября этот период может быть достаточно неспокойным период, когда потребуется ваша выдержка, терпение, неординарность принимать условия принимать решения очень быстро в неординарных, неординарных условиях и знаете такое экстрена экстренность вот ключевое слово экстренность быстрота экстренность от этого могут, могут зависеть ну, даже жизни у кого-то ваших близких теперь по полнолунию в весах тут, тут ситуация будет такая для вас это символический 12 дом, но он будет делать напряженный аспект к... к овну. И будет делать квадрат к вашему солнцу. Вот это все дело будет квадратить ваше солнце. Знаете, я бы сказала так, что 27-28 это дни, когда но многие скорпионы могут быть немножко не в себе или быстро выйти из себя. И когда вообще будет очень трудно контролироваться в эмоциональную сферу. Поэтому скорпионам в этот период следует быть осторожными. Еще, еще. Постараться быть эмоционально спокойными. Еще момент. Квадрат от Солнца. Постарайтесь, знаете, провести этот эти дни спокойно, так, чтобы ваши страхи не взяли верх над вами, вот так можно сказать что в принципе сам по себе Марс все еще образует хороший такой аспект Сатурна он его здорово поддерживает, поэтому даже если какие-то форс-мажоры будут то Сатурн очень сильно и хорошо поддерживается Марсом будем надеяться, что все служится для вас благоприятно, благополучно 4 числа Меркурий переходит тоже в Овен О, и вот тут у вас начнется настоящая жара в работе в общем-то, если вы планируете какие то новшества то как можно быстрее больше набирайте обороты уже с конца марта и апрель это для вас будут очень такие напряженные очень творческие месяца когда вы можете максимально выложиться по полной и затем уже получать удачу в бите материальным вознаграждением Теперь обратите внимание на период 12. 12 апреля это время, когда новолуние приходит, оно будет в Овне. Как раз время обновления. Сфера, сфера работы. Если кто захочет что-то поменять в своей работе, то вот первая неделя после 12 числа будет наиболее благоприятно. Если кто-то хочет что-то продать, тоже. Ну что ж, теперь давайте приступим к более подробному прогнозу на втором. Итак, какими вы будете видеться для окружения? Карта Луна. Загадочными людьми, сами себе на уме, в чем-то даже, знаете, манипуляторы, ну, склонными к манипуляциям. Человек, которого трудно просчитать. Очень много секретиков будете держать в себе. И никому не будет понятно, какие же ваши мысли есть и намерения на самом деле. Что будет происходить? В вашей материальной сфере смотрим здесь восьмерка мечей здесь ситуация непонятная это возможно денег не хватает нужны денежки нужны давайте уточним что тут у нас получается видите тут барышня плачет плачет ну что-то новое новое начинание это может быть новая работа новая деятельность новый порыв новый виток вашей деятельности но денег не хватает просто, просто катастрофически, и по тройке мечей вы из-за этого очень сильно переживаете. Хорошо, а куда уходят в основном деньги? Давайте посмотрим. Поездки, поездки, поездки и желание, знаете, чего-то добиться, чего-то добиться, что-то отстоять свое, что-то удержать свое. Как борьба идет с чем-то. Хорошо, давайте спросим, как обстоят ситуации у вас в доме, в семье, поскольку для вас это очень актуально. Маг, здесь вы маг, здесь вы умело распоряжаетесь всем. Ну, давайте уточним. И сила. Очень много, да, то есть основная ваша сфера деятельности, это будет дом, семья. Вы туда будете вкладывать процентов 80 своих усилий. Ну, давайте спросим по любовной тематике. Что у вас в любви, папа? Ну, здесь идет ориентирование на семейные ценности, выбор в пользу семьи. Кстати, может быть даже встреча с человеком, который ориентируется на семью. Да, по фортуне, это может быть поездка, чей-то приезд в ваш дом, в вашу семью или ваша личная поездка, или же это личные для вас какие-то удачные обстоятельства. Я уточняю, здесь карта смерти, здесь идут судьбоносные перемены, касающиеся вашей личной жизни, но здесь еще также есть указание на то, что нужно не спешить позволить событиям идти своим чередом. Спешка сейчас, она абсолютно не нужна. Все, что вам положено, вам придет. Пока нужно уделить время своей семье. Так что касается зоны карьеры, давайте посмотрим. Карьера, Фу, тут отлично, двоечка, двойка. Здесь все идет своим чередом. Возможно, это даже два источника дохода. Здесь достаточно сильные, крепкие позиции. В общем-то, Нету повода для беспокойства. И давайте спросим главный свет, основной свет на этот месяц. Здесь король мечей. Значит, здесь есть какой-то участник в вашей жизни, который относится к воздушной стихии, Водолей, то есть главное действующее лицо, Водолей, Весы или же Близнецы, которому нужно уделить внимание или же... Это способ мышления, который у вас должен быть в этот период. Но ну, часто это все-таки человек, который есть уже и с ним, знаете, как будто бы идет борьба, борьба, спор. Или борьба за этого человека, или споры с этим человеком, желание найти компромисс, добиться какой-то поставленной цели. Ну да, здесь все ведет девятки кубков. Если были ссоры, примирения, помириться, если ну, в чем-то не сходились, то все-таки нужно ситуацию с ним довести до девятки кубков, до удовлетворения. То есть до перемирия, до удовлетворения. Ну и чем все закончится, тузом жезлов. Здесь идет удача, успех, новые начинания. В общем-то я надеюсь, что прогноз мой был для вас полезен в этом периоде. Ставьте свои лайки, комментарии и до встречи в следующем периоде.